Целое bile... утро. Well. Eh> Доброе утро. Как она сегодня очень рада? Чтоб день подольше был. Ну и говнище на улице, конечно. Что мы сейчас будем делать с зарядками, я не знаю. Потому что это какая-то жопа. обещали сегодня 26-27. Да. Что мы делать будем? Мы сейчас расстается все. Леш, ты посмотри во по все стороны. Здесь даже расстасываться нечем. Что делать будем? Чая пить ее. Закончилось. Чего? Еще нет Есть надежды на солнышко Вроде как ага. Максюха подзагорел Такой уже не беленький Господи Разденься Ходи в майке, если тебе жарко Сейчас будем звонить деду, узнать, Сколько у нас там осталось грибов, огурцов, помидоров и если там осталось мало, звонить маме и заказывать еще, потому что завтра приедет бабушка. Катя, когда надо что не хотела, теперь приглашаю. Что скажешь? Доброе утро. Доброе утро. Обсуждаем, как сделать так, чтобы ребенок картавил. Сдевай, давай. Еще. Я умею нылять уже да. под воду. А что не знаешь. я поэтому сразу как-то приедет, скажу. Так, мы поговорили, со всеми созвонились. К нам сегодня не приедут, привезут еду завтра. У тебя палка-копалка, ружье. Заристована, детка. Вот, со всеми созвонились, нам заморозят бутылки, привезут. Привез там еще всяких вкусняшек, которые мы заказали. Так что завтра где-то к 12 к часу у нас будут гости. Ура! Бабушка Катя, кто ее давно не видел. Я не помню, когда она была у нас последний раз. А мы, как обычно, по традиции идем проверять чаек, погулять, посмотреть. Сейчас потом придем опять попьем чайка, потому что-то что, что как-то мы еще никак не прочнемся. Что я нашла да, жалько, я. а выдруну я рассказывала папа вставит видео а -а -а. Ну, солнышко выходит это хорошо радует что немножко жарко вот вчера короче кис мы сюда подходим и вот тут вот эта штуковина плывет вот смотри смотри он прям классный как он бежит к нам можно наклониться, вдруг он там прям в камере прибежит там только 8 процентов Типик. Вот, Да, он пишет. Он там... показывает, Он красивый. Он да, там... Он много бегает. Смотри, Он там... там... Он там... Он там... Он там... Он там... там... Он там... Он Он да. Этот крутой песнец. Пойдемте теперь с той стороны. С Нет, давайте еще. Так а мы с той стороны пошли, войдем, теперь смотрим. О, побежали. Вот этот шустрый какой. Вот этот шустрый. Э Эй, братьева. Эй, братова. Мы чай пойдем пить -то? Сейчас прогуляемся. А мы снова вернулись попить чай. У нас очень благополучно сел телефон. У нас была прогулка. телефон, камера. У нас была прогулка. Сейчас покажу, куда. Обязательно с камерой еще туда сгуляем. Первый раз оттуда дошли. Не знаю, что нам так приспичило. Такая, о, смотри, там маленький проем. Можем пройти и поперлись сюда. Сейчас покажу. Не знаю, что сказать интересного. Утро у нас проходит максимально тухло, мы пытаемся проснуться. Как-то что-то это. Расстроились, что была погода плохая. Сейчас вроде все наладилось, слава богу. Мы сходили вот туда, то есть там такой небольшой перешеек. Я покажу, Переползу. вот тут то есть вода, мы ее перешли и сходили туда. Но там ничего интересного, кроме стрекозы, которая вылупляет, и дохлой вороны. Посмотрели на птенцов, как обычно прогулялись, и вернулись в пить чаек. Сейчас попьем, будем, поднадуем бассейн, под нальем воды, которую вчера выплескали. У нас сегодня по планам нужно вытрясти комнату, потому что мы натаскали туда очень много песка. То есть вытряхнуть матрасы, вытряхнуть все покрывашки, все обратно заложить, отдохнуть, позагорать, покупаться. Поготовить нам сегодня ничего не надо, только если яичницу. Вот будем делать в обед себе. Ой, катера расплавались. Вот будем делать максимум яичницу сегодня. И все, ой, паутины какие-то, фу. А так только отдыхать. Пытаемся сегодня тоже все зарядить, пытаемся. Мы компьютер вчера, слава богу, не посадили, его не так много заряжать. Сейчас заряжаем аккумулятор и потом будем заряжать телефон. А потом компьютер. Потом сигареты, компьютер. И папу, и маму, и Максима. Как у папы дела? Волосо? Вкусно? Напиши, в комментарии, как у вас хотя бы дела? А то не пишите. Все, садимся пить Сидим, отдыхаем, пока есть возможность загораем. Максюха заполз на бассейн, положила сюда вот портативки, заряжать аккумулятор. О, заряжено, все, телефон быстро, быстро, да. Давай, ставь телефон. Максим тут развлекается, даже. Могу, давай. Короче. Давай, ставь телефон. Так, быстро, быстро, быстро поставить телефон на зарядку. Угу. Хлебнул опять что ли? Рот закрывай. Но я не буду. Глаза тоже закрывай, падаешь чувствуешь, закрывай глаза и рот. <сречение> а -а -а! Я же тебя... а -а! не плыву, брат! Не надо! Блин! Ну во первых Нет, шорты <их> все. <сорsom> <сорsom> <сорsom> Пока они там купаются, Максим забыл то, что у него есть еще одна надувная штука, про которую он забыл. Я сейчас надую, и ему выкину эту штуку большую. Вот такая здоровая, здоровая штука. Смотрим на Максима. Прыгай на него. Прыгай прям, я тебя держу. Хобстер! Хобстер! Давай запрыгивай, я Сиди. Руками за это держишься, ноги на это положи. Этому лобстеру лет 10. Снимаю. Спасаем стрекозу. <сосы> Речь. Да я ту поймала же. Ой. <сосы> Максима в рот. Живи. Потли стрекоз. Убираемся и готовим кушать папы. Сегодня первый раз за шесть дней идет мыть посуду. Ура. Все готов. Надеюсь, хоть что-то отмоется от жира. Так, и все, посуду помыта. Сейчас мы идем кушать. Ты что-то успела у меня сделать? Что-то успела сделать? что ты успела сделать? Успела сделать. Не так и есть? Да. Так, теперь момент X. Бабушка мне из деревни слова гостинцев яиц теперь вопрос стухли ли они сашка пожалела воды первое яйцо хорошая второе яйцо хорошее третье яйцо стухлое и нормально ну вот минус 3 яйца Два, четыре, шесть, семь яиц Ладно, понял, услышал Я решил проверить, что же будет, если положить вот эти три тухлых яйца Вот туда, к птичкам Сховут. Но они тухлые, наверное, такие, типа на грани вымирания Но мы рисковать не будем три штуки вот этим подложим и посмотрим что будет с ними Потом, попозже же положим вот сюда вот. и посмотрим что с ним будет они сейчас их увидят не знаю посмотрим будут ли вы либо сразу схавают интересно вот там вдалеке какие-то прям теплоходы типа, большие. Ладно. Вон они. Прикинь, курицы вы вы вылезут оттуда. Вот это прикол будет. У нас... Три тухлых яйца. Три а? тухлых яйца. Я эти три тухлых яйца отнес к птичкам. Я хочу посмотреть, что они с ними сделают. Ты не думаешь, что они отравятся, сдохнут? Нет. Три тухлых яйца хорошо. Всем сидит. Он псевдо себе принес. А Колбаску? Нет. Карпача? Да. да. Вот electha, Спасибо. Можно нарезать кусочки, чтобы Максим просто поклевал. Хорошо. Она холодненькая, приятненькая. Вот <главляет> так, сейчас папа собрался делать омлет. Потому что, потому что сковородка небольшая. Садись. Покушаем, пойдем с патушки Максим отправлять. А стриказу. И стрекозу Садись пока. Я в ну, здесь рядом стоять. Ой, как плечи печет, как больно, вообще капец. Надо же венчик есть, пап. Нет, нет, без него. Муж. Зачем? Венчик. Ну, нюхай все равно на всякий. А ты их там разлупил им яйца или просто им положил яйца? Просто положил. В гнездышко какое-то? Да. Ой, дурак. Ну, там не было никого, там просто было углубление. А Я подумал, угу. может и вылупится и... Тогда они уже все. ты что, вылупишь? Куры. Ага, ну, уже поздно. Там эмбриончиков же нету, это же не оплодотворенные яйца. Проверку прошли всего шесть яиц. Непонятно. Я ничего такого не чувствую, но непонятно. Так что сейчас все это взбиваем в омлетик, добавляем туда колбаски, солим и все в сковородку. А я пойду пока выкину все скорлупки по помою посуду. Первый раз опробуем эту сковородку. Тебе лопатку надо, да? Как ты? Я вовремя об этом подумала да? На. Чтобы не тратить и больше наслаждаться Ты солил? Ага. Uh -huh. Ты моя-то молодец. И больше наслаждаться вкусно. Будем надеяться, что же ничего не пригодится. Вот примерно такие борцы у нас получились. Аккуратно, Максюхин. Так, вот Приятного это надо аппетита. выкинуть. Я Просто. перестану. Сейчас у всех сачок, у всех вкусные яички с колбаской кушаем и отправляем Максюшку на минутку и спать. А мама, а мама а папа не и, мы, и мама, папа спать пойдут? Не пойду. Так что вот, приятного нам аппетита. Покушали, покушали. Отправили Максюшу в сон. Леша уже развел у нас костер. Греем водичку. Сейчас будем мыть свои грязные головки. Еще что-нибудь будем мыть, кроме головок? Чего? Жопы писем. будем мы. Какая прекрасная новость. Пойду, покажу, покажу. Но он, скорее всего не спит. Он говнится. И я его пытаюсь выложить. Мы сидим, ждем водички. Я лежала за горами, аж уснула. Леша пришел меня разбудить. Зачем ты меня разбудил? Что ты говоришь, что ты сказал? Спинку намазать? Да, да, да, на спине, на спине, на спине. Понятно. Снова. Он меня разбудил. Солнышка практически нет, облачка. Еле-еле все заряжаем. Досада. Сошлись на том, что нужна вторая солнечная батарея. И мангал хочу новый, и палатку хочу новую, но ну, дукатлон закрылся. А? Вот. Так что сейчас дозаряжовываем телефон, начнем заряжать прокативку, что ли? Да. Потому что ветер. Папа такой красивый, красненький, подзагоревший, мост коричневый. Что-то кипятим водицу. У нас такое утихомирие. Максим спит. Мы сейчас решили быстренько помыться. Кто первый? Ты я. Ну, кусочками оточнём. Да я, я, я могу сажать. Ну, помогать буду. Хорошо? Мы помылись, и из не очень интересных и новых новостей у нас появилась дырка в бассейне. Так, скажи. Аж вот такая. После вчерашнего урагана немножко удуло палатки у нас. Вот, вот эти вот тяжкие все провисли, болтаются. палатка ходят ходуном. Мне сейчас придется лезть. Вон туда и заново все подтягивать пока Сашка там что-то делает собирается максим пока спит мне надо обойти и потянуть заново палатку вот сейчас посмотрим бассейн кстати перестал сдувать давайте у меня как-то уперлось вода попала видно по моему типа конденсат какого-то это очень плохо я могу сказать придется приезжать в город как-то проклеивать не знаю пока что ну, мне надо натянуть вот эту Сделаю и нормально будет. Сейчас пробраться в самые в самые джунгли. и не знаю, змеи тут есть нету. Но надеюсь, что их нет, потому что будет то не очень круто наступить какую-нибудь змейку. Ну да, это вообще пипец как ослабло. А? Да вот, кстати, Сашка вообще ослабла. Хотя привязанное но все. Здесь не вообще. Угу. Привязывать. Да. Ой. Как струнка. Кто проснулся? Что? Кто проснулся? Я. Оттуда Здесь мы навели уже порядок. Здесь вообще красота. Здесь тоже все чисто. Здесь все подняло. Да. Встали 15 минут назад. Я... Да, на 15 минут. А, Папа. Я тут встал. Ты встал. Новый гость. Вот, сейчас, короче, кухню все убрали. Сейчас здесь разбираю. Уже игрушки какие-то убрала. Тут все чисто, ничего не валяется. Тут все подмела. Сейчас с ванночкой разберусь. Там за ночь туда стекла вся вода. Сейчас все уберем. Сгрузим посуду грязную в ведро. Нужно помыть. И... Остается разобраться с этой палаткой. У нас сегодня прям день уборки. Мама, вот. сделай Вот. Бери стульчик, садись. По машинам. Блин, у нас 18%. Ну ладно, нам хватит. Пока-пока. Мы пошли за дровами. Да, и пошли сейчас отнесем сыр, колбасу в холодильник и заберем еще оттуда сосиски. Пойдем в джунгли. Пойдем в джунгли за дровами. О, пап, вот на миликатке. Да? Куда мы ходили? Так что все. Мы, мы будем с тобой добытчики. Э -э -э -э. Пока Светло решили сходить набрать дров. Сегодня будем жарить маршмеллоу. Ну, кто там, если змея? Не будет там змеи. Хм. Будем жарить маршмелл и, и сосиски. Пап, скажи, что шлютил? Мама за газ укусила пчела. Да, какая... А это? мы даже не знали. Да, мушка какая-то не китает. Тер... Пап, пап, и тут я гнездо. Ну, пускай есть, пошли, нам надо есть. Это. Положить все в холодильник. Ой, комаров сколько. Ой, фу. Ой, Начинается фу. Начинается веселье Аккуратно Живой? Да, живой-живой Упал Все, нифига тут сразу как прям налетели, облепили Идешь? Да, я иду тут Я Все. Пап, стой А я лесенку ношу Это молодец Хочешь покажи? Вот, стой Вот, смотри Хоп-хоп ага, хоп, Здорово, только хоп, воду не упади И лесенка Круто. Слазил в холодильник, достал самолет. Это очень хорошая новость. Все холоденькое. как и должно быть. Давайте покажи, куда мы пойдем. Покажи пальцем куда пойдем. А сейчас мы пойдем туда. Туда. в джунгли, в джунгли. Пойдем. Там бомжи строили. Думаешь? Нашли пока что, да, вот столько вот. дров. Пришли поближе маленчика к лагерю. И пойти куда-нибудь вот сюда, вот наверное. Папа, а тут это речь, и кто-то нам набрал. Да, это я нашел тоже. Оставляй. Сейчас а. мы их заберем. Мы а? сейчас найдем где Вон там дров. Я вот, Сложим вот это. Сложим их сюда, Папа, вот в эту кучу. Вот а потом это. до лагеря будет недалеко. Молодец, да? молодец. Я вот это Хорошо. Принести. И до лагеря как раз недалеко тащить. Так что сейчас берем топор и туда. Папа, вот это подойдет? Все, подойдет. Молодец. Подойдет? Да. Помощник ты, мой любимый. Давай, капюшон надевай, пойдем. Сейчас. Зачахляйся. А вот это подойдет? Да, все подойдет. Пойдем. И за подойдет? Все подойдет. Пойдем туда, в джунгли. Иди. Идешь? Да. В джунгли зовут? Я потом постояла, потом дальше пошел. Ты что на дерево? Хочешь быть, стать человеком пауком? Чип-чип-чип. Угу. Аккуратно, аккуратно глаза пролазиваем. Браво. Вот палка, видишь, какая валяется, хорошая. Да, видишь. Нам да. надо ее забрать. Блин, как я встану? О, встану. Я не встану. Да, ничего, это там она Подписчики, как дела? Напишите Хорошо, убираемся. Че, маме, мама пошла посуду мыть? Как-то очень скудненько вы сходили в лес. Ты там фиг проберешься. Вот Что-то как-то... Вы прям маловато набрали, Максим Алексеевич. Это вы виноваты? Или это папа виноват? Никто не виноват. Мне кажется, папа просто халтурил. Нет, не халтурил. Не халтулил? Халтурил. Слепень у него на голове сзади. Че, я пошла мыть посуду? Вы что сейчас будете делать после того, как перевести... После, как перевести солнечную батарею? Блин, как хочется, пойдем любишь, не любишь поиграть. Давай, Миша, пон... пойдем, Максим. А, ну, понятно. идите тогда, отсюда. <с> я пошла посуду мыть. Нам еще целую комнату разбирать. Мы ничего еще не делали, папа. Мама, можно я тебя там не кусают? Нет. Скажи еще что-то. Мою посуду я. Папу покажи. Чем мы с тобой делаем? Мы... Бревно таскаем. Бревно. Да. Бревно таскаем. Все, мы за дровами. Куда? Да. А вот там. там вот... В той а стороне? -то... Нет, во в другой стороне. Стою. Тихо. тихо, давай как-нибудь проберемся. Что? Давай. Давай, так давай пойдем налево. Синчики направо, а мы пойдем налево. Был, да? да. Ну, видишь? О! Смотри бош... по сторонам. О, видишь, пойдем дальше. Еще одну. Смотри, как закружили. Еще Ничего кошка. себе. да? А давай еще на Все, пошли дрова искать? Пошли они после там дальше кружится сумасшедшие какие-то посмотри там утки вдалеке видишь, видишь балахтаются вдалеке балахтаются утки видишь максим да, и... Папа, угу. Во, видишь? ищем ищи максим смотри по сторонам конечно что-то мы маловато дров нашли ну надеюсь нам этого хватит у нас вот дровишки. Да вот тут всю полятину надо сжечь. Там какие-то кустые ветки валят. Так что нормально, хватит. Нам маршмалу пожарить с сосисками. Не страшно. А тут вообще угли вчерашние остались. Если что, угли подбавим. Так что я думаю, нормально все будет. Сашка пока там домывает посуду. Сейчас она придет и будет раскладывать вещи. Вот это все. Потому что мы все достали. Я не знаю зачем. И в принципе у нас все чистенько, аккуратненько. Вроде как. Дрова. Костер. Мангальная зона. Бассейн. семена палатка. Зонт с водичкой висящий, Покрывашка просто, подзагорать позагорать. И кухня. Кухня тоже все вроде как. Стол, плита. Кому тут этот вот. Кухня. Все четенько. Эх. Все, ждем Сашку, чтобы она разбирала вещи. А я пока буду вытряхивать матрас. Поворачивайся. Вот Офигенная а. приколка! Нам, кстати, очень понравилось. Гардекс-спрей гиполерген от комаров для всей семьи. Очень классная пшикалка. Не так быстро расходуется. И стоит, по-моему, рублей 250. Короче, мы все убрали. Мы вытвесли матрасы. Завтра мы придумаем все занятия. На завтра будем отмывать всю обувь от песка, от грязи, потому что у меня там сандали, в которых я приехала, кроссовки, наши кроссовки, тапки, блин. Говорю, дорогущие тапки ухлопали здесь вообще капец, надо все отмывать мылом. Здесь все разобрали, везде разобрали, шкаф разобрали, Максюха тут метет. И вы не даете мне подмести? Подметай. Лешка сделал вторую веревку для белья, потому что нам уже не хватает. Здесь у нас тоже все убрано, надо просто ускакать. Сейчас еще Максим здесь подметет. Здесь у нас все убрано, все чистенько, красивенько. Хорошо. Заряжается компьютер. На той стороне, там, где чайки, заряжается вторая портативка. Леша, сейчас не знает, что делать. Мы сейчас перекурим 5 минут, посидим. Разберем чистую посудку и начнем готовиться к вечеру. А еще мы заговняли палатку с этим средством от солнца, надо отмывать. Тут вот снизу и вот сверху какашечка какая-то вот. Ты Это... все, намелся? Я так понял, что Вы мне не дастся Мы больше не будем ходить, хочешь, иди подметай Нет, я не могу я Вот сколько все, вынес, и вынес Все, сейчас я дометаю И мы собираемся готовить мы Кошмар, о... кошмар. Мы, мы тут обнаружили Ты обнаружила что Водичка а вот тут ее не должно быть, там должен быть воздух. Это то, что мы про утро говорили. А там водичка. И это очень плохо. Почему? Я сказала очень классную вещь. Говорю, когда она наберется почти полностью, хотя бы до половины, она не будет вдуваться. Но здесь на палаточка маленькая, которой никто никогда не пользуется. Да, она просто есть. Но он иногда в ней сидит. Дома. Это дома. Дома вообще она заходит. Здесь да. нифига она не заходит. Бассейн. 1200 литров индекс. От Дальше. Зонт. Зонт классный. Три метра. Купол. Тутор, тур ту -ку -ку. А я а я Вот, ты посмотри. Цел, целая эпофея. Ух ты. Он такой складной. На ручечке складывается палка. Можно даже показать. Типа такой. Ну, до конца я и так же обратно. Почему он поворачивается? Он наклон. наклон. Он не поворачивается. Купол можно согнуть. Умывалка наша, декатлоновская, прекрасная, с краником. Вот. А, вот, не трать. Это святая вода, это прямо из дома, это чистейшая. Вот купол. Не надо, не, не надо, Ну, наклони его, наклони. Мама, я... В другую хочу... сторону, на себя, я на хочу... себя. Проход в чай. Чай. Будет. Давай, давай, давай, еще. Оп. Да. Можно вот так. А можно в другую сторону. А давай мы его вернем на место? Да, Ты че? Сейчас мы покажем экскурсию. Мы знаешь, что сегодня не сделали? Завтра придется делать с утра. Туалет не сменили. Угу. Наша очень супер классная подстилка Салика Вообще нет такой и валяешься. и валяешься и чистый и классный материал как палатка, кому-то понравится, кому-то нет нам очень нравится э, нет потому уже. что никак махровое полотенце это все забивается постряхнуло, классно, она по-моему 2 на 2, или полтора на 2 по-моему 2 на 2 на квадрат вот, здесь у нас там же целый мешок стоит с мусором с мусор, да. хранилище надувных игрушек это у нас палатка-туалет Мама, а покажи, мама. Да, конечно, побежала. Я показываю, что там внутри. Это Максим, сходил. Здесь у нас туалет внутри. Сегодня забыли, завтра будем все вот это вот там промывать, умывать и делать новый чистый, не по куче. В любом случае лучше, чем ходить в пустые. Да, Вон, Здесь... ты тут пропустила. Мангал. А мангал. Показать? Обычный мангал, классный просто из-за того, что он толстый. Всё, стоит сейчас две с половиной тысячи или три с половиной тысячи? Три с половиной космических денег. Мы купили, по-моему, за две. За две, За, две. за, две. за две. Ну, просто классный, потому что не у него материал толстый, остальное вообще обычный мангал. Здесь у нас костерная зона. Но это не наша костерная зона, то есть, а. ну, типа, не наша, не могу ничего сказать. Решётки. Да, Леша, Хранилище Форрестера. Форестер. Леша их ухлопал за эту неделю. Как я их отмывать дома? буду? Я вообще не знаю. У нас ты есть. сможешь я в тебе верю. Курики, топор, пила, лопата, топор вообще не знаю где куда дели. Где топор, топор вот он висит, он вот там он. Угу. Наша палаточка в которой мы живем. У нас здесь такой большой большой коридорчик. У нас опять села и и Вот большой коридорчик, здесь шкафчик, там лежат и вещички. И там лежат вещички. Здесь куча всего ненужного, просто оставшиеся пакеты, такие вот классные контейнеры, в которых мы перевозим всякие штуки, еду в том числе. Тут такая сумочка со всякими интересными прибамбасами, там вот там штуки, секаторы, ножницы и вилки, я хотела сказать, куча всякого интересного. Это всякие умывательные штуки, тут зубные пасты, расчески, зеркала, шампуни и тра -та -та там спальня комната сейчас там срач, потому что мы выдрахивали матрасы да еще ничего не застелили там матрасы подушки ватные, одеяло, ватные подушки пледы чтобы укрывать укрывать много матрасы. места трехместная вот. вот. фонарик очень фонарик. классный Давай, пока. классный фонарик декатлон купили, блин, на скидках. последний день знали бы, что они такие крутые, взяли бы еще. Сейчас, конечно, не видно, какой он яркий, но ночью вообще прекрасно. Можно поставить Очень долго стол. светится. Да, он работает от трех батареек, и он подвешивается. Возим всегда с собой еще вот такую Контейнер со всеми проводами. Фикс-прайс они есть абсолютно разных размеров. Хоть вот от таких вот хоть до таких. Просто куча проводов, нужных, не нужных. Да. Сзади у нас стоит аптечка. Это просто целый пакет лекарств, если что. Вот. Что еще? Здесь такого больше ничего, китки. Не нужны, просто шмотки, короче. Повесить еще тут две веревки. Сушить белье. И кухня. Загаженная загажено. Это... И это, это наш кухни. Наша прибамбасная стойка, в которой куча-куча всего хранится, каких-то продуктов с другой стороны у нас гора посуды которым мы пользуемся. Здесь у нас стоит плита, с и куча там всяких специй и всего того, что мы просто пользуемся. Здесь вот есть с этой стороны еще классный плющичик под мусорный пакет. Мы сюда складываем мусорный пакет, все, потом этот мусорный пакет несем в большой пакет. Ну, кстати, я вам положил небольшой пакет вот сюда. Да. Вот. То есть она полностью проветриваемая, здесь везде все открывается. Это тоже дополнительная дверь, ее можно открыть, застегнуть, но у нас там просто кусты, нам не надо, мы пользуемся вот этим большим входом. И вот такое вот огромное, красивое панорамное окно. Я хотела сказать, плазма. <с да. <с Стол докатлоновский на четырех человек. Прикольный, классный. У нас раньше был половину этого. А этот намного удобнее. Он складывается книжечкой. В комплекте к нему шли четыре стула. Обычные стула. Вот, возим с собой с недавних, времени, с недавних времен два ведра. Одно большое, одно маленькое. Наливать в бассейн под мусор, помыть посуду. Просто он там игрушки в ведрах сложные. Очень классно, очень удобно. Весь там, там посуда еще есть да это, это я намыла, это это тоже комплект кто, да, ни, кто не видел весь список будет вот тут вот ссылочка просто все что у нас куплено да две части вот вторая такая штучка как бы это накрывать продукты открытые чтобы туда не пользовали мошки Пускай. да угу. как там он в сахаре уже кто-то плавает но да вот Куча-куча всего. Единственное, что мы не сможем сказать, это сумку в холодильник, потому что она очень далеко угу. от седла. Фонарики вот не показали, тоже заряжается. Вот солнышко, вот заряжаются. Ну, типа, вот светится. Да, Песочки только немножко будут тряхнуть. Чего? Все, наверное. Солнечная батарея у нас есть, я предлагаю пойти ее забрать, потому что солнышко уже нету. И как раз мы ее покажем. Да, пойдем. Пойдем, пойдем прогуляемся. -то на хотел Давай, только тихо. Ого. Сели. Да, ты еще на открытом месте. Да, ты О, нас полили. Нет. Вот. Пойдем забирать. Все, палево, шухер. Пойдем, быстрее, быстрее, быстрее. Если кого-нибудь интересного заснять, а у меня не получается. Такое прям болотное болото. Угу. Вон там тоже тут -то плавает, там прям он видно. Вода шевелится. О, утки плавают. Ну далеко на камеру не будет. Мне даже а. Живую заставала, прям рядышком. И выйду, наверное. Или бобра. Что, забираем? Пойдем? Да. А смотри. Красиво? Да. Он сейчас все сломает. Да. Вот и солнечная батарейка. Наша. А вот стульчик. Все, перестает заряжать. Уже. А, а вот, вот стульчик. Как оторвать зарядку? Вот так оторвать зарядку. Угу. Пойду покажу. Куриные яйца. Они да. а просто маленькие. Протухли, видимо. Вот я им положил сюрпризы. Я надеюсь, что там хотя бы процентов... Покажем на камеру, сколько у нас Надеюсь, там хотя бы 40. 38. Нет, 38. Я думаю, что нам хватит. Но завтра нам купец. Столько всего заряжать, мы помрем. Надеюсь, нам завтра повезет солнышком. Надеюсь, и мы зарядим. Ну Что-то у нас каждый день. Все, надежда все наши рушатся. Короче, я сейчас буду заниматься костром. Вот. А ты что будешь делать? Заниматься с тобой костром. Давай. Погнали. Заниматься с тобой костром. Я хочу тоже попилить. Ага. Могу? Нет. Ну сядь. Я могу подержать. Сейчас будем разводить костер. Наломал я палочек, очистил уже их от кожицы. И вообще супер пупер палки сделал. Подсушим чушка. На ну, постельке, потому как их есть не будет. У нас там баллон не заканчивается еще. Это папа умница у нас. Одевай капюшончик, а то тебя закушают. Закушают. Ай, ушко. На ушке На учке. Куда? На ручки. Папа, костер разжег уже. Дайте махало, пожалуйста. я знаю. Где она? Мама, я А где она? Вон она, около шампура. Беги, беги быстрее винтус <свят> песок за окунуть, это самое главное нам завтра новую махалку привезут неполоманную все сейчас разводим костер, И сначала будем сосиски делать нет мауш мы тогда потом сосиски есть не будешь буду <свят> махала вообще решает Дать ничего себе. У меня мама с палатками не ездила. Тебе хорошо сидится? Да? А ты садись тоже на стуке. Я рассказываю, просто у меня мама с палатками не ездила где-то, наверное, лет с моим 13 Можно я покажу. А костер а костер? На папу. Вот это да. Максим, конечно, в эту поездку на блогер. Пап, скажи что-то. Привет всем Сейчас будем жарить маршмеллоу. Давай я засниму красиво. Я тоже хочу поснимать. А можешь мне одну так попробовать? Так? Да, так. Разве можно так есть? Можно. Ну да. Спасибо. Даже э мне кусок не дал. Это как дельфиуга сейчас? Сейчас пока как дельфиуг. А не надо, кушать. Смотри. Тут, тут, тут, тут, тут. -тут, -тут. Ты костер -то только вот не надо, да, наверное, чтобы они у нас не сгорели. Или ты сам решишь, как надо. Главное, чтобы они не сгорели. Они очень сильно горят. Их потом, по-моему, насколько Я помню, очень проблематично снимать с палки. Они прилипают. Да? Угу. Кому первое? Не! Я дома на зажигалке вообще их поджарила. <laughs> Мы одевали наши пашки и жарили зажигалками. Они, они очень быстро загорают. Все, больше не надо Пока надо остудить. Ага. Загорел? Чуть-чуть. Ничего страшного. Сейчас все пошьем. Да нет, вы у меня. И подписчики укуснут. Мам, первым. Сейчас все куснут, по чуть-чуть. Давай, давай кусай. И, и подписчики пошли. сначала. Стой, подпис... стой, стой, стой. Ты что -то... А мам с папой. Покусал? Сейчас а еще поджарим тебе теперь. Мам, стой! Мам, стой! Мам, стой! Вкусай, Вкусай быстрее, сейчас остынет. Вкусай, остынет, невкусно будет. Лицо Че? на меня. Палка еще. Л лицо на меня, покажи, как? Вкусно? Быстрее, откусывай дальше. Пап! Вместе с палкой ест. О, да. Вкусно! А нам магмалинку. Бери. Можно я попробую? Ну, следующая. Ты Аккуратно с палочкой ты по чуть палку не съел. Удобно. Сейчас мы сделали. Мама, я хочу тоже. Просто я переживаю, что ты ее спалишь, и придется придется выкинуть вместо того, чтобы ее съесть. Ты же не хочешь? Я тоже так думаю. О, успел. Главное дело успеть. Пробуем. Офигенная. Вообще да, офигенная. вкусная. Это божественно. Вообще не сравнится с тем, что ты ешь вообще ее сырую. Это как жвачка. Это как жвачка-чай. Угу. Вообще прикольно. Мама, это моя будет. А моя? Ты только что съел. Ой, забыл. Все по очереди. Папа, садись мою. Я тебе пошарю. А ты... Не до конца. Кушаем и наслаждаемся. Выключаемся. Нет, мы не выключаемся. Это шутка. Не понимаешь шуток. М -м вкусно Вкусай, аккуратно вкусно они прям как крем какой-то получается белый вкуснее очень воз воздушные прям такие не, мне розовый вкуснее да? да там, мне кажется, одинаковые. нет, мне розовый вкуснее Ой! Нифига, сейчас тут все повалилось. Мама, она спадывает. Охо! <свеч> <свеч> Язычком. Все, кушайте, детки мои. Я сладкое не особо, как бы, четыре штуки съел, и уже все. Знаете, уже следующий Перебор. Максиму Это счастье. Сын? У Но Максима сын? глаза прям горят. Угу. Я сейчас еще одну семью тоже не хочу. Сладкие прям. Это вкусно. Можно прям... завтра оставить. Угу. Маму можем угостить. Мам никогда не ел. Мама скажет, ну... Ну, прям... Ну, давай ничего. еще одну пожарим. Спустя где-то десять этих... Как их забыла? Маршмеллен. Мы наелись. Жжем костер. И Леша сейчас будет разводить нам этот... Мангал. А пока Леша разводит мангал, я быстренько здесь приберу. Здесь э, горячие чистые посуды, ее надо разобрать и здесь убираться. Ну и просто, просто надо что-нибудь поделать. Не хочется сидеть на ровно, поэтому пока поделаю дела. <музыка> Поручили мне Соси сон Угли готовы почти Так Угли готовы Даже этого слишком много Пачек сосиски Я домой прям пять минут я не готов. Комарт встаньте от меня, вообще комаров с ума сойдешь <свист> <свист> <свист> Вот так вот я выгляжу Комаров с ума зайдешь а! Томарт так Все переворачиваем так, жарим как пожаре. покажем скорее Здесь Здесь. Угу. ничего себе мама поляну какую накрыла Ш -ш -ш -ш. Э -э -э. максим уже даже есть с этого. мясо спасла от протопших грибочков увидимся когда будем смотреть в да, mm -hmm. Но нем я покажу. Так что вот я вот. сок, сок, томатный сок. Сосиски, сослык, огурчик и помидорчик. Сок, мы. сок, и томатный папин. Любимый. Сок. Ходимся кушать. Да. Приятного аппетита! Я думаю, вам. мы сейчас почти все съедим. Тут немножко осталось. Mm -hmm. Ты показал? Да. Yeah. Красота! Так я тебе на маленький порезу. Куда уж нельзя? попрощаться с вами вот уже докуда дошли до да. мультик смотрим и Максимовна, мы забыли с подписчиками попрощаться так они что они надо под... сказать Да, всем спасибо за просмотр, это был под... какой день? Своих... шестой день нашего выживания на этом острове скидвыча, подписывайтесь на наш канал кто не подписан и... комментарий еще писать можно, да? Как у вас дела? Пишите Конечно. в других не... роликах. Чпунь. Да. Видишь, как Максиму интересно. Блогер. Давай, Петюня. Эй, Банан. Да. Всем пока. Всем пока. Как ты говоришь комбинезон? Комбинезон. Как? Комбинезон. Все, Надеюсь, да. сегодня без дождя. Да, до да, всем, до завтра, до завтрашнего утра. Завтра будут гости. Завтра будет интересный день. И будет. Пока. -пока.